Ранее Земан заявлял, что помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где снаряды сдетонировали. Глава Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в итоге игрой спецслужб. «Существует только одна версия расследования инцидента во Врбетице. Это атака российских агентов», — отметил Бабиш. «Мы работаем только с одной версией. У президента свой взгляд на это». «Я присоединяюсь к тому, что ранее сказал первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гомачок, что рассматривается только одна версия инцидента во Врбётица. Президент поддержал наше правительство действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб», сказал Бабиш. По его словам, первая версия, о которой в телеобращении говорил президент, действительно рассматривалась ранее, и Земан знает о ней из документов спецслужб республики. Премьер сообщил, что обсудил с президентом инцидент во Врбётица в свете предстоящего заседания Европейского совета.